Здравствуйте. В студии Максим Шарафудинов. Это большой информационный канал. На протяжении ближайших часов в эфире первого, самые последние оперативные данные о ситуации в Донбассе и на Украине. Мнение экспертов, политологов. Они уже готовятся в студии программ «Время покажет» и «Большая игра». Но в начале новости. Станица Луганская, одноименный пункт пропуска на линии разграничения под контролем ЛНР. Сегодня утром военные освободили населенный пункт, причем без единого выстрела. Украинские силовики бежали из поселка. Теперь там долгожданная тишина и местные жители снова без страха выходят на улицу. На месте событий работает наш корреспондент Дмитрий Толмачев. Сейчас по пешеходному мосту, который пару лет назад приезжал открывать Владимир Зеленский, мы переходим Северский Донец и вступаем э, в район станицы Луганской. Для большинства жителей Луганской народной республики, а тем более обладателей российских паспортов, это было невозможно почти 8 лет. Местность с обеих сторон от единственной дороги, связывающей Луганск со станицей, может быть заминирована. В полях заграждения с колючей проволоки. А вот и Левобережный. Еще вчера пограничный переход. Только что мы видели, как бойцы Луганской народной милиции спустили флаг Украины и удружают. Для жителей Луганской народной республики это без преувеличения торжественный и исторический момент. После полной неопределенности ночи жители потихоньку выходят на улицы. Многие обнимают бойцов ЛНР. Привет. Иду. В поселке тихо и спокойно, будто и не случилось ничего. Мы прошли по центру станицы Луганской и не увидели ни одного поврежденного дома, даже ни одного выбитого стекла. Такое ощущение, что здесь вообще не было боев. Но местные жители, рассказывают украинские военные, к сопротивлению явно готовились. Вчера вечером были такие грохи. Они или оружие какое-то, или ору... Да, ну были выстрелы, пулеметные очереди были, и громкие очень, они, какую-то технику заводили сюда. И был обстрел, у нас тряслись окна. Решение командиров украинских подразделений ВЛНР только приветствует. Сегодня подразделения Народной милиции зашли в станицу Луганскую, и освободили этот населенный пункт. Все вокруг целое. Детский сад стоит неприкосновенен. Ни одной жертвы среди мирного населения, среди военных. Все абсолютно тихо и спокойно. В самом поселке никаких изменений, лишь снимают гербы и флаги. Счастливы, довольны, дождались, 8 лет ждали. с Побратались, их встретили своих, вот, давно не виделись. И они шагнули на свою землю. Я хочу отметить, что наши подразделения, наши люди, не уничтожают атрибутику, скажем так, противника. Пускай под этим флагом Станица Луганская, под этим гербом, пережила отнюдь не самые светлые свои времена, прямо скажем темные. Но уничтожать, сжигать, каким-либо образом порочить, скажем так, то ту историю, которая здесь так или иначе происходила, это ниже нашего достоинства. Глава местной администрации готов продолжать привычную работу и в ЛНР. Ну, моя задача, и я, например, видел свою задачу как руководитель администрации, это обеспечить жизнедеятельность населения поселка. Вот, газ, вода, свет. Тут есть чем заниматься. Дороги разбиты. Людей на улицах с каждым часом все больше. Долго ждали вас. Еле дождались. Работают немногие магазины, но все же некоторые открылись, и в них уже можно купить что-то за рубли. Можно нам три кофе, пожалуйста? Хорошо. У продавщицы Галины дети живут в Луганске. Она осталась здесь и натерпелась всякого, в том числе так называемых нацбатальонов. Начало было очень страшное. На колени заставляли становиться, гимн петь заставляли, все, что хочешь было. А сегодня с надеждой на то, что войны здесь больше никогда не будет, житель станицы Луганской Сергей выпускает в небо своих почтовых голубей. Должны все дружить. Если жизнь продолжается, то она продолжается, она должна продолжаться. Битный телмачев Сергей Шилен, Алексей Баквалов, Светлана Трофимова, Максим Кулифеев, Первый канал, Луганск. А в ДНР украинские силовики не прекращают обстрелы населенных пунктов. Этой ночью крупнокалиберный снаряд угодил в здание детского сада в Донецке. К счастью, никто не пострадал. В других районах повреждены жилые дома, выбиты стекла. За сутки ВСУ не менее 60 раз открывали огонь по населенным пунктам. Вход идет преимущественно тяжелое вооружение. По Горловке нанесли удары с систем залпового огня «Град». Пять ракет. И уже несколько раз киевские военные применяли управляемые ракеты «Точка-У». Все снаряды удалось сбить. Валавайски, Амбросиевки, Обломки упали на жилые кварталы. Дома получили серьезные повреждения. Сосновая 13-2. Хвостовик. У. Пожарные и другие специалисты работают на по месте. Повреждения, остекленение, крыши. Это только один двор. Также украинские националисты нанесли удары системами залпового огня «Град» пожилым жилым кварталам Старобельска. Об этом сообщили в нашем Минобороны. В результате атаки начался пожар, погибли мирные жители, разрушены дома. Также уточняется, что подобные провокации украинские националисты планируют и в других городах. Данные об этих самых провокациях есть и у разведки ДНР. Сегодня рассказал глава республики Денис Пушилин. Украинские вооруженные формирования в ближайшее время планируют совершить массированные обстрелы из градов, и другого тяжелого вооружения жилых кварталов Краматорска, Славянска, Артемовска. Возможно, Мариуполя целью этого преступления является обвинение в обстрелах, разрушениях жилья и инфраструктуры, возможной гибели людей, подразделений республик и России. Убедительная просьба к жителям этих населенных пунктов укрыться в убежищах, предпринять все возможные меры безопасности». И в интернете появляется все больше кадров, как вооруженные силы Украины размещают боевую технику и артиллерию в жилых кварталах Донбасса. Это, например, город Севердонецк. Несколько гаубиц прямо во дворе многоэтажек на футбольном поле. Рядом детская площадка. В сети публикуют также видео, которые подтверждает, что ВСУ разворачивает боевую технику в жилых районах не только народных республик, но и на Украине. Братан, смотри, заехала техника между двух школ. Вот так они, блядь, защитники. Блядь. Между двух школ, брат, смотри. БТРы. Он танк. Вот она, доблестная армия Украины. Прячется среди школ. Между тем, в ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР уничтожены более 800 объектов инфраструктуры ВСУ, сообщил официальный представитель нашего Минобороны Игорь Коношенков. Он также рассказал, что вооруженные силы России установили полный контроль над Мелитополем. Это город на юге Запорожской области. Никакого сопротивления украинская сторона не оказывала. Подразделениями российских вооруженных сил установлен полный контроль над городом Мелитополь. Российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов. В течение ночи вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины. Еще раз подчеркну, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры вооруженных сил Украины. Исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре. Всего российскими вооруженными силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов противоздушной обороны С-300 и ОСА, 48 радиационных станций. Сбито 7 боевых самолетов, 7 вертолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники. Силами военно-морского флота России уничтожено 8 военных катеров украинских военно-морских сил. Более 80 украинских военнослужащих, добровольно сложивших оружие на острове Змеиной, доставлены в Севастополь. В их числе те самые пограничники, которых Киев официально объявил героически погибшими. Только на самом деле все они живы и здоровы. Репортаж Виталий Каченко. Спасательный буксир «Шахтер» в морской порт Севастополя доставили 82 украинских военнослужащих, добровольно сложивших оружие на острове Змеином. Для них был организован специальный безопасный коридор для вывода из мест проведения операций. Сейчас мы видим, как военнослужащие украинской армии направляются в автобусы. Здесь они получили суточное питание, сухой поег, бутилированную воду. Сегодня в город Севастополь на спасательном буксире Шахтер доставлена группа военнослужащих Украины с острова Змеиной в количестве 82 человек, которые сложили оружие. И приняли решение возвратиться домой к семьям. Моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к решению украинских пограничников. Для этого был создан, проработан безопасный коридор. То, что сейчас вот эти украинские военнослужащие здесь, в порту Севастополя, получают сухие пайки, бутилированную воду, на самом деле развенчивает один из главных украинских мифов последних дней. Дело в том, что Украина официально похоронила этих Ребят заживо и даже успела посмертно наградить ужас и пропаганда. Сплошная ложь. Про героическое сражение украинцев на острове Змеином, которого и не было того вовсе, кроме нескольких возможных предупредительных выстрелов, накануне сообщал официальный Киев. Президент Зеленский с горечью и очень правдоподобно, едва сдерживая слезы, в своем обращении заявил, что все 13 погибших украинских защитников будут удостоены звания Героя Украины посмертно. Но их было не 13, а 82? Все они живы? И как теперь с этим быть? На нашем Острове. На нашем острове Змеины, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли, но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину. Живых украинских военных хоронил в своих пламенных речах и украинский министр обороны, его советники и прочие. Полегли уже несколько сотен наших солдат, наших прекрасных парней. Как на, озере, на острове Змеиным, когда э, сказали ребятам 13 человек там было это русский корабль сдавайтесь на самом деле все эти бойцы украинские военнослужащие добровольно сложили оружие сейчас грузится в автобусы никто за медицинской помощью не обращался мы можем видеть мы к сожалению не можем подойти и поговорить с ними сейчас но все мы видим что они в здравии никто не ранен, не травмирован. По данным нашего Министерства обороны, среди 82 украинских военнослужащих добровольно сложивших оружие не только пограничники, но а также сотрудники службы безопасности Украины и сил специального назначения. После проведения определенных юридических процедур все украинские военнослужащие будут направлены домой к своим семьям. Виталий каченко Юрий Лавзин, Виктор Васин, Первый канал, Севастополь. Специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР Владимир Путин обсудил по телефону с Садыром Жапаровым. Президент Киргизии в разговоре, который состоялся по его инициативе, поддержал действия России. Отметил, что ответственность за срыв минских договоренностей лежит на Киеве. Российский лидер поблагодарил коллегу за солидарную позицию. Кроме того, в беседе шла речь об укреплении российско-киргизских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Россия, воспользовавшись правом вето, заблокировала в Совете Безопасности ООН резолюцию группы западных стран, которая осуждает военную спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ее вынесли на обсуждение США и Албания. Постпред Василий Небензи назвал предложенный документ не только антироссийским, но и антиукраинским. Он противоречит коренным интересам украинского народа, поскольку пытается спасти и закрепить в Киеве ту систему власти, что и привела страну к трагедии, не прекращающейся уже 8 лет. Небензи подчеркнул. В резолюции не упоминаются ключевые события, которые и довели до того, что Россия уже просто не могла не реагировать. В частности, за скобками осталось то, как пришедшие к власти в результате неконституционного госпереворота в Киеве в феврале 2014 года майданная хунта развязала войну против жителей востока страны. Обстреливая мирные кварталы из пушек и систем залпового огня, избрасывая на дончан и луганчан бомбы. Осталось а за скобками то, как украинская власть при попустительстве своих западных покровителей последовательно и цинично уходила от выполнения минских договоренностей, стержневым элементом которых был прямой диалог с жителями востока страны. При этом размещенные на линии соприкосновения украинские каратели, прежде всего из радикальных и неонацистских батальонов, методично день за днем обстреливали жилые районы ЛНР и ДНР, убивая женщин, детей, стариков. Это, кстати, продолжается и сегодня. Только сегодня погибло четыре мирных жителей от рук украинских вооруженных сил. Василий Небензи также обратил внимание на многочисленные фейки. соцсети наполнены фото и видео якобы того, что происходит сейчас на Украине. А на самом деле кадры были сняты в другое время и в другом месте. Зато есть реальное подтверждение, что националисты используют мирных жителей Украины в качестве живого щита. Размещают свою артиллерию и систему залпового огня в жилых кварталах. Это прямое нарушение международного гуманитарного права, которое не замечают западные страны. Латвия и Эстония присоединились к списку стран, которые решили закрыть воздушные пространство для российских самолетов. Аналогичное решение сейчас обсуждает и Литва. Сегодня с полуночи нашим авиакомпаниям запрещено летать над Чехией, Польшей и Болгарией. Свои ограничения ввела и Британия. Аэрофлот уже отменил рейсы в эти страны. Как минимум месяц не будет полетов в Прагу и Варшаву. И до 23 мая самолеты не полетят в Лондон и Дублин. Пассажирам предлагают вернуть деньги или выбрать другие доступные направления, а S-7 сообщила, что прорабатывает новые маршруты для облета закрытых территорий. Еще накануне в авиакомпании заявили, что отменят все рейсы в Европу, но сегодня все же планируются перелеты в Верону и Ницу. И вот только что стало известно, что Россия в ответ закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии. Об этом сообщает Росавиация. Запрет действует с 15 часов по московскому времени. Полеты из этих стран могут быть выполнены только по специальному разрешению, выданному Росавиацией или российским МИДом. Беженцы, которые покинули Донбасс, спасаясь от обстрелов украинских силовиков, обустраиваются на новых местах в разных регионах России. Для них стараются создать максимально комфортные условия, обеспечивают всем необходимым, дети будут учиться, у взрослых есть возможность работать. Некоторые жители предлагают разместить эвакуированных у себя в квартирах. Андрей Голдарев о том, как наши граждане протягивают руку помощи. Муж сказал, забирай их и вези подальше. Подальше это за тысячу километров от своего родного поселка в прифронтовой зоне. Людмила Назарова рассказывает, переживала больше не за себя, а за детей, внучек и правнучку. Это очень страшно, это очень это. Пережить вот это все. Поэтому мы решили ради вот этой малышки, которая три месяца, мы решили все-таки уехать. Я до последнего не хотела, но потом он говорит, ты подумай, как ты будешь сидеть в подвале, на костре, что ли греть воду, чтобы ребенку смесь навести. Как ты с трехмесячным ребенком в подвале будешь? В Саратовской области людей разместили в детских лагерях и санаториях. К приезду подготовили все самое необходимое. Уже с понедельника даже готовы начать обучение школьников. Готово все к приему беженцев и в Тульской области. Накануне туда поезд доставил более 500 человек. Встретили прекрасно. Все, обеспечили всем. Мы фактически ну, вот с двумя пакетами выехали. А в Севастополе те, кто бежал из Донбасса, постепенно привыкают к мирной жизни. И лет Чебряк вспоминает. Собрались буквально за полчаса. С собой взяли только самое необходимое. Сейчас им помогают волонтеры. Детей в школу, в садик собрать и отправить. На работу устроиться пока временно. То есть мы сидеть не будем здесь. Как только у нас все успокоится, мы сразу уедем. Ну, вот это вот кухня. Здесь есть плита, микроволновка, холодильники. Принять беженцев готовы и на Урале. Люди стали публиковать объявления с предложением приютить одну или две семьи. Когда происходят такие события, очень тяжело оставаться безучастным. И когда люди бегут от войны в никуда, если у нас есть возможность, почему не предложить свою помощь? Помочь может каждый. По всей стране сейчас работают пункты сбора гуманитарной помощи. Желающих так много, что, например, в Екатеринбурге уже собранные коробки с одеждой стали размещать даже в коридоре. Вообще сюда круглосуточно люди несут все самое необходимое. Они скрапорты, продукты, средства личной гигиены, одежду как взрослую, так и детскую, игрушки и вот даже бытовую технику, холодильники и чайники. Только за вчерашний день здесь удалось собрать более 300 коробок с одеждой. И люди продолжают приносить вещи. Андрей Голдарев, Виктор Аверин, Елена Карькина и Евгений Кузнецов. Первый канал. Информационный канал продолжается. И сейчас в прямом эфире программа «Время покажет» слово ее ведущим.